Привет, ребят, с вами Кенеофер. Да, Кенеофер. О май гад, это Старт. А, Не забывайте, заходите в мой совместно с Бегесом клуб Всех вас жду. Понимаете? Понимаете, вот это? Мы сейчас создали... Ну, не то, что сейчас, а пару месяцев назад создали Руньер Клуб. И да, я хочу сразу вам сказать, что... Половина клана будет фикнута за половина тип-мода из-за того что надо еще я уже отбегаться так что мне пишите мы сейчас посмотрим на канал ну, в общем подпишитесь на канал пишите чтобы отбегаться я вас подписываю в общем поняли меня так такой минус 12 как вы их а если вам немножко стало месяц, чтобы докачаться, и даже выше. Просто нам нужны опытные игроки. Ладно, а мы уже начинаем. Страти... Так, сразу же стреляли Андрея. Угу. Да, хорошо. кстати, не сможете подписываться на канал Бьерса? Он? Считайте. Считайте, что логи. Мы скинем в на один совместный канал, с разными тематиками. Если я раньше снимал Лего Аниме, то я скинул историю моего канала. А те, кто новенький, лучше вам не это. В общем, бы все помнят. да, я хочу сегодня поговорить насчет образования моего канала. Это, конечно, не уже. Рассказывал в одном из роликов, я не помню, кто и где -то рассказывал моего канала. В общем, 18 августа был создан мой канал. 18 августа 2021 год считается основанием моего канала, а первый ролик вышел спустя 10 дней. 28 августа 2021 года, то есть, перед началом учебы. Тогда... Был еще вроде как, седьмой сезон про Пасса, вроде, ну, в общем, летний сезон. А затем в сентябре начался осенний сезон, хорошо. Вот я по нему много раз в их Вместо вы увидите, 7 сезон был, я не снимал. Экипаж. Ну, снимал сезон Хорошо. Так, Короче. И я, я помог мой канал сделать шаг в оба так. Я уже даже сделал себе второй третий канал. Второй канал бывший летсплейщик. Я там. Ну там прохождение говно. Там вообще даже не прохождение, а просто я играю в робот. Там я тебе типа, забил один... Два ролика два, брал так, и побрал Старс. по Brawl Stars. по Stars? По... Stars по Roblox. Вот. Кстати, нет, ну. Но... Надо еще раз посмотреть как кэшбэк. В общем... Второй канал больше. но типа, похож на первый. А третий канал это мой чисто анимационный. Вот кстати. Пополните Google выписывалась. Типа, типа отсылок из моей лего анимации. Вот. Видите? Поэтому срочно подписываемся на Lego Post Studio. Это мой третий канал и на известный день. Мой второй канал. Все, кто помнят, что у меня назывался раньше канал Неизвестный день, тоже хороший. А известный потому что у меня больше нечего было придумать, я решил просто убрать из неизвестных миров. Не получилось, их тут. Они тут в Я сам тоже придумал. Андрейка Жеве! Андрейка! Жаба! Жаба! Жаба! Жаба! Жаба! Андрейка! Андрейка Жеве! Я! Я сейчас просто еду просто, а, с белыми стенами. Есть ну точнее. Я в комнату с белыми стенами. Где-то могут просто проораться. Мне уже можно считать, в принципе, из-за психа. Ну не важно, короче. Мне просто гриточку. Вот. Популярность пришла в этом году вы понимали именно начиная где-то ну в, а, августа вроде то ли с конца июля то, то ли начале августа либо в середине июля я точно не помню но тогда мне просто я просто один раз на ролик вот, вот. сейчас видите там с чем-то просмотров на монтаже будет добавлен и там, именно с этого ролика вы у меня и появились. Спасибо вам за 200 подписчиков. Конечно, что один подписчик подписался, что Верните мне одного подписчика. Ну. Но... Так, Леончика убили. Спать, да, когда я глел, в общем, ты ушел в нокаут. Сейчас вы узнали немножко биографии моей канала может биографию моего канала узнали хорош андрей андрей хорош за это тебе респект и тебе лайки подписка, тебе нужна точно понимал так он ты меня чуть-чуть пугает так куда Так, чуть-чуть сделали кружный вид так. очень нормально так он на гроне решил пойти у которой третья сделала, ну допустим нормально раунд Сейчас будем бы настить лохов Это очень круто с моей стороны Так, Энс Тебе посоветую идти нахрен отсюда Так, там Фэнни Там Фэнни а кстати Я нах... вот. Ты арестован. Имеешь право хранить молчание. За что? За то, что ты ч умный. За то, что ты чрный ти Джей. Да. Очень акцент. Так. Так, Пенни, тебе.. Прописали еще. Хотя уединили. Про... Андрей где-то уже смог сдохнуть. Он тебя просто уничтожит. Ай-яй-яй, больно так надо. Какой-нибудь голос Блин, отстань. Либо-то походу. Ладно. Хрен с этим. Всем спасибо за просмотр. Лайк, подписка, колокольчик, ровно, но видео на канале Киниофер. Всем спасибо за просмотр. Всем пока и мира вам. Над вашими головами. Удачи!